Камблим, камблим, камблим. Слип и зипл. А, пип. Mm. Нет, Why do Well, you. You. Пейму, пейму, какая Нет, да, Нет, все. Не упам, не упам, не упам. Meio com... Uh -huh. Сейчас you я know,